Мусар. Мораль. Э, тема, тема сегодняшнего слова это мораль. Мусар. Мораль. Э, как, как, э, как само собой разумеющиеся мы думаем, или я думал что все те э, моральные понятия, о которых говорят Священные Писания, они должны происходить сами по себе. Если ты веришь, то ты однозначно будешь э, следить за тем, что ты говоришь, ты не будешь э, грубые слова говорить, или ты не будешь сплетничать. Шумер, а тебя, ты следишь хочу... uh, за своими эмоциями, и ты не поддаешься приступам гнева, когда тебе всех вокруг хочется уничтожить. Если ты верующий, то само собой разумеется, что ше стандарт, что ты что стандарт священных писаний это не то, что требует пастор, это то, чего требует Бог. Быть верным своей семье. Не лгать. Не, гноб, не красть. И так далее. Но в последний месяц вдруг у меня открылись глаза. И я увидел какие-то э, странные вещи. И настолько, что когда мы разговаривали со старейшинами общины, я сказал, э, возможно, нам нужно в наши домашние группы вернуть не только изучение священных писаний, не только теологию, когда мы говорим о восстановлении этого мира, но также говорить о простых вещах. Коротко. Но, возможно, это поможет. Потому что это вещи, на которых основаны священные писания, это то, что Бог дал нам с небес. Это может помочь нам перенести нашей семье и передать нашим детям, что правильно и что нет. Потому что сейчас все настолько открыты для масс-медиа и социальных сетей, и для всей этой информации, которая, которая нас атакует со всех сторон. Потому что любой ребенок откроет свой смартфон и может увидеть там странные непонятные вещи. И, может быть, только тогда этот поможет нам быть более последовательными и не приходить в общину раз в пятилетку на какое-то важное событие, потому что так мне удобно. Но посещать постоянно <метафизит> Потому что есть сверхъестественные силы, когда мы собираемся вместе. И, возможно, не просто так Бог сказал, что не один шаббат в месяц я даю, чтобы вы посвящали <мес> мне, <мес> или не раз в два месяца когда вы можете собраться вместе и быть такими хорошими передо мной. Но раз в неделю. И есть его мудрость в этой заповеди. Вы понимаете меня? Я хочу сейчас говорить о морали, но хочу начать с больших вещей. Évidemment. Естественно. Отец наш небесный, я прошу, чтобы ты открыл наше сердце и помоги нам принять Твое Слово. И чтобы Твое Слово внутри нас совершило достойную работу. Я хочу почитать из Евангелия от Матфея с пятой главы. И я буду читать с 17 по 20 стих. С 13 -го. до 20. -го. Матфея 5 глава с 13 по 20. -е. Это очень известное место. Это Нагорная проповедь Мессии Иешуа. И все, естественно, ее читали. И уже миллион толкований слышали на Alors, эту тему. Еще. И послушайте еще одну. אחוזת להיות מרמז לרגלי אבריות. אתם אור העולם, יר שוכנת על החר, אינו יחול על גם אינ מדליקים מנורה ושמים OTA תחת כלי, אל אל קינ, שמים OTA וAz TA יר לכל באי אב בית. כח יא יר נא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 תג אחד לא יעברו מן התורה בטרם מתקיים הכל. לכן כל המאפר אחד מן המצוות הקטנות האלה ומלמד כך את הבריות ח... כתון יקרה במלכות השמיים. אבל כל העושה ומלמד הוא גדול יקרה במלכות השמיים אומר אני לכם Тt катеем, miruba мека ха софрим weапрушим לti концу leмал хуут аamaем. Высор землием.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 у меня есть три коротких урока на этот отрывок Писания, который мы прочитаем. Первое, что значит «Вы свет мира и вы соль земли». Второе, не пришел я нарушить законы пророков. И третье, это ваша праведность или мораль я начинаю с первого и естественно вы слышали уже не раз эти слова что вы соль земли и если соль потеряет свою силу то ее выбрасывают таким образом uh, uh, толкуют это местописание но здесь есть риторический вопрос а соль это не смесь каких-то вещей. Это соль сама по себе является кристаллом. А соль, э, у соли нет срока годности, она не может потерять свою соленость. Возможно, есть тут и там какие-то... Э, Исключение? Но в принципе... Но вы можете соль поставить на полку, забыть, через 20 лет ее найти, и она все еще будет соленая. Возможно, она будет уже грязная, пыльная, но ее соленость никуда не уйдет. И тот, кто здесь когда-то изучал химию, Crystal, Вы понимаете? The nutsar, the, the, the что такова структура соли, она э, крестообразная, и ее характеристики заложены в ней от самого начала. И вы знаете, что когда Ишуа говорит такие вещи, он не всегда что-то производит новое, возможно, таким образом, на таком языке говорили в это время, вы знаете, что такое мул? Миле маземул. Эх мул, мул. Смесь лошади со слоном? Эх мул. Мул. Мул. мул, мул, мул, мул, Животное, как вы да. Как ты говорите мул, Дима? Окей, они огидляха. Зебен шел шел хамор в Сус. Это мул, это смесь лошади с ä, ослом. А хая зоти хазака. Это животное очень сильное. Мамаш хазака. Очень сильное. Shoulder. И намного умнее, чем осел. Перед. <Bat> <Elle> Хорошо, мул, э, а, вы поняли, про кого мы в говорим? Талмуд, в Талмуде есть такое выражение: когда у мула родится жеребенок, тогда э, царь потеряет соль, а, царь потеряет, потеряет соленость. соленость. Что это значит? Это их проблема, что мул не может производить потомство. Поэтому, когда Иешуа сказал, что вы есть соль земли. Он не имеет в виду, что вы можете потерять свою силу. Иногда мы просто теряем надежду. Иногда мы проходим такое состояние в нашей жизни, что мы чувствуем себя полным нулем. Мы чувствуем, что мы оставили Бога, и Бог оставил нас. Но согласно тому, на что Ишуа здесь намекает, это только наше, наше воображение в голове. Потому что, если хоть раз <Simjus> мы избрали для себя идти за Ним, и мы чувствовали, что Дух Его действовал в нас, и мы родились заново, мы принадлежим Ему. Если это случилось с тобой, то ты это не потеряешь, ты Его не потеряешь. Но мы, мы знаем. Миллион. И очень часто, миллионы раз мы теряли надежду. Еще сказал такие вещи для того, чтобы нам напомнить, что мы всегда ободряли друг друга потому что, несмотря на то, что внутри нас есть что-то вечное, иногда мы можем взять наш свет и uh, положить его под кровать и еще uh, чемоданами обложить с тяжелыми книгами и чтобы этот цвет был там, и чтобы его никто не видел. Почему я вам говорю это? Лично я очень верю, что если ты принадлежишь Богу, если ты хоть раз в своей жизни сказал, «Отец мой, благодарю тебя, что ты открыл мне Иешуа», и действительно я имел в виду то, что ты говоришь, и открыл свое сердце, и произошло в тебе изменение, не просто вышел вперед с большинством и произнес молитву покаяния, но когда ты истинно, искренним сердцем пригласил Его в свою жизнь, то Он верный Бог и живой Бог, и Он сделал тебя солью этого мира и светом этого мира. И тогда нам просто нужно поддерживать друг друга, друга. и укреплять в этом. И иногда есть падение. И иногда человек отходит надолго. Поэтому священные писания во многих местах говорят «Ободряйте друг друга, поддерживайте друг друга». В евреям написано поддерживайте друг друга. Потому что внутри вы получили природу Мессии. Поэтому если вы внутри себя получили природу и Мессии, пожалуйста, поднимите руки те, и а. поднимите руки и скажите, я принял в себе природу Мессии. Ты принял ее, и, возможно, есть разные вещи в своей жизни, возможно, тебя обидели, возможно, тебя оболгали, возможно, ты впал в похоть плоти и оставил Бога. Очень много есть разных, Они может хотели, быть. Что... Но я хочу сказать, послушай, сегодня Ишуа говорит тебе, ты соль земли, ты и uh, ободрись. Если нет никакого человека, который ободряет тебя, то послушай его слова. Он сказал тебе, что ты соль земли, не позволяйте себе солгать. Иногда мы допадаем. Иногда какое-то безумие находит на нас. Иногда мы подвергаемся влиянию этого мира или разных людей. Но никогда не поздно вернуться. И он готов продолжать с тобой. И поставить тебя на видное место, чтобы ты светил во всем доме. Это первое. Второе, Ишуа говорит, я не пришел нарушить законы или пророков. Я хочу, до того, как я объясню значение этих слов, я хочу объяснить, что значит закон Тора и пророки. Большинство людей, особенно те, которые имели христианское прошлое, они говорят, что Тора — это заповеди. Есть список заповедей, которые ты исполняешь, значит, ты исполнил Тору это неправда. Потому что Тора это намного больше, чем 10 заповедей или даже 613. Но да, мы видим в Священных Писаниях очень ясные вещи, которые Бог прописал нам. Он сказал, делайте так, так, и таким образом понимаете следующее. Но в свое время Ишуа сказал. Но Иешуа сказал, что нет никого, кто бы спустился, на, поднялся на небеса и спустился, кроме Сына Человеческого, и Он говорил про себя. И мы можем понять, и есть много мест в священных писаниях. Например, он говорит, что мы на земле должны понимать земные вещи и не вдаваться в какие-то небесные рассуждения. Потому что есть небесные э, понятия, и у нас не хватает слов, чтобы их понять. Поэтому, когда мы видим заповеди, которые прописывают нам как поступать. Это что-то из уз Бога, который мы, да, способны понять. Но есть еще много разных вещей, которые находятся на небесах и они являются основой этого мира. И мы не можем даже представить и понять, потому что это больше нашего понимания в это что есть, רואים, я вам дам пример הרבנים, שלהם, חזל, הזה, uh, я не очень люблю говорить примерами uh, различных раввинов но здесь хазаль дам нам очень uh, хороший пример такой пример, что этот мир, этот мир, который сотворил Бог, это как тело человека. А Тора это как кровь, которая течет в теле человека. И потому что течет кровь, тело человеческое живо. Поэтому, когда мы читаем эти слова, и когда Иешуа говорит, что ни одна йота из закона не придет, это значит, что Тора держит этот мир. И мы слишком маленькие, чтобы понять это выражение. И Бог сотворил этот мир. И он поставил духовные и материальные законы, и также понятия э, морали, много разных вещей. И комбинация этих вещей это и есть Тора. Поэтому еще естественно пришел не для того, чтобы что-то отменять, он был частью этого. Поэтому он говорит, что вы, как народ Израиля, должны продолжать держаться за Тору и углубляться в нее. На что он намекал, когда он сказал, что он не пришел нарушить пророков? Если вы будете читать пророков, они дают пророчество относительно будущего. Но в основном пророчество, это голос Бога, который говорит народу Израиля вернуться к пониманию Торы на вернуться к пониманию основных вещей. А затем Поэтому он пришел, естественно, не отменять ничего. Но наоборот, исполнить. Поэтому есть разные вопросы и толкования. Что Ишуа совершил? Такие заповеди или какие-то он должен был совершить? а некоторые и, не и, должен был соверш, за, и, совершать они, з -з -з паршанут, халаша, и мне кажется что это слабое толкование и, потому что он сам был э, в, в тем который дал эти заповеди в процессе давания этих этим запов... цитата и мы сегодня пели песню, и там э, были слова из Откровения. Э, сидящий на троне, и Агнец его, они достойны славы и чести. И Ишуа говорит нам, э, делайте это, учитесь от меня, попытайтесь, но не делайте это, думая о том, что когда вы исполните эти заповеди, вам что-то за это будет. И здесь я перехожу к последнему уроку, мораль. И еще говорит такую вещь. Им ЛО TI YET ZITKAT CHEM NIRUBA MIT ZITKAT HASOFRIM V'HAPRUUSHIM, LO Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. עכשיו они רוצים взять ли дабер, мазутомерет зиткат софрин вепрушим. Я хочу поговорить о праведности книжников и фарисеев. Во-первых, те многие, которые живут здесь, в Израиле, много времени. И у нас были разные противостояния с... А, у нас были разные встречи с религиозными евреями. И мы читали различные брошюры, книги хабадников или других движений. И, есть, и мы видели там такие вещи. Когда ты возвращаешься домой, обязательно э, сделай омовение рук. Если ты не зажигаешь свечку в... 4.32, то ты нарушил шаббат. Как мне кажется, они не, э, нелогичные вещи. И я думаю, что те, которые записывают такие вещи, тоже понимают, что это ерунда. Они просто пытаются дать привычки простым людям, которые не понимают священные писания, какой-то образ еврейской жизни и uh, эти вещи, или написанное таким, uh, в таком стиле, когда весь народ не понимает, для чего если это, если ты одеваешь кипу, то хорошо, если нет, то ты теряешь благословение. То есть они говорят, что вы только делаете по-написанному, не нужно глубоко задумываться, мы за вас подумаем, а вы совершаете, и таким образом спасетесь. И это совсем неправильный, неправильный путь, потому что сами они знают, что наш Бог — это не гестапо. Вы знаете, что такое гестапо? Гестапо — это там, где делалось больно. Бог не гестапо. И он дает нам делать заповеди. И когда мы делаем их, мы запускаем великие механизмы. А когда мы не делаем, то мы остаемся нейтральными. И он хочет, чтобы мы были партнерами. Это как отец, который открыл магазин, а потом э, расширил свой бизнес. Он хочет, чтобы его сын пришел и участвовал с ним в этой работе, а потом взял этот бизнес на себя. Мы несколько недель назад ездили в Шфарам, искали одежду для свадьбы. Там есть очень красивый магазин. И хозяин этого магазина это араб христианин в возрасте уже. там... И там тоже крутился его сын, где-то парню лет 25. И в разговоре он сказал, это его магазин, он хозяин. И я был рад это услышать. Его сын пока не понимает в одежде и не знал, что кому подобрать. Но папа знал. Но он поднял своего сына. Когда мы делаем то, что Бог говорит нам делать, Он поднимает нас на, пози... на высокие позиции, что мы являемся частью этой Вселенной, чтобы мы могли радоваться вместе с Ним. А если мы не делаем, то Он продолжает нас ободрять, чтобы мы это делали. Не кради, не лги, та, сей, зе, та, сей, не делай это, делай это. а делай это, но понимаешь, что ты делаешь, لا, ты не, быть, э, не будь роботом. И никто тебе, э, в тебя не выстрелит, если ты не зажигешь свечи. В 4.32 а, или вообще не зажгешь. Я хочу сказать, то, что мы читаем, так делай или так не делай, как написано сейчас, и как пишут религиозные, и что будешь делать так, так, так, и спасешься, то это ерунда. Те, те которые пишут, они сами в это не верят. Потому что они знают, что Бог милостивый. И что мы должны знать, что мы делаем. Поэтому, когда Ишуа намекает на праведность фарисеев и книжников, он намекает на тех, которые да, понимают, что они решили делать. Но он говорит, и этого недостаточно, чтобы зайти в Царство Небесное, потому что ты все еще не чист. Ты все еще нуждаешься в жертве. Но нет храма и нет э, жертвы. Тогда кто тебя оправдывает? <говор> Какое-то представляемое животное нами. <говор> Поэтому пришел Мессия. Поэтому пришел Иешуа. Поэтому Иоанн Креститель сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Поэтому Ишуа сказал, вы примите на себя мою праведность. Это то, что сделает вас совершенными перед Богом. Но знайте, что моя праведность вас задействует желание делать Божье дело. Вы понимаете меня? У нас есть праведность Иешуа. У нас есть uh, членство, в, его членство в, это, в нашем сердце. Потому что если мы приняли uh, его смерть, uh, его жертву в наше сердце, то мы принадлежим ему в том мире, где только Бог является босом. Но эта сила должна задействовать в нас более высокие стандарты морали. И мы не сплетничаем. Не потому, что это плохо. Во-первых, это да, плохо. Но мы не, говорим, мы не сплетничаем, потому что это против этой новой природы и той силы, которую Бог вложил в нас. Бакиташила, ש לומד בaju בית لكل גילת יש חבירא ולקול בחורה יש חביר. в классе моего ребенка, который учится в десятом классе, у всех есть подруга, у каждого парня есть девушка, у каждой девушки есть парень. И мы читаем э, прессу здесь, в Израиле. И мы читаем, что э, в среднем здесь дети начинают э, жить сексуальной жизнью в 15 лет. Мы читаем, мы постоянно видим это в фейсбуке. Так что для нас это сейчас становится стандартом. Нужно ли нам теперь закрыть свой рот и не говорить своим детям, что так не поступать? Что-то с кем-то происходит в общении? Мы начинаем сразу сплетничать про него. Или судить человека. Или что-то сделали в моей семье не так, как я предполагал. Так что мне нужно сейчас э, со всеми поругаться и Хебре, на всех гневаться. Если ваша праведность не превзойдет праведности, книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. У нас каждый раз есть очень хорошее Но учение. Мы все понимаем глобальное исправление Но мира. Но нам нужно дать Святому Духу возможность исправить себя быть частью, действующей частью во, всем, э, во всей Божьей работе. Я хочу повторить, если ты приходишь сюда раз в месяц, то ты ничего не нарушил. Бог продолжает тебя любить. Но это и э, подделка, и... Э... Ты когда приходишь сюда раз в месяц, со всеми поздоровался, спросил, как дела, все нормально. Но если ты пришел и постоял за камерой, или äh, собрал потом стулья, или что-то от себя а сделал, ты что-то от себя дал, пожертвовал. Ты от себя. Если ты знаешь, что кто-то проходит какое-то трудное время, ты ему позвонил в это время, то ты часть чего-то и очищение, и святость, Лошон. язык. Как мы ведем себя друг с другом? Как мы, э, при, себя, э, как мы принадлежим, э, причисляем, причисляем тому, к чему мы хотим принадлежать. Это маленькие вещи. Они не разрушают этот мир. Но они могут благословить тебя. Вы соль земли. Вы часть действия Торы, Божьего Слова в этом мире. И наши простые вещи ⁇ это то, что делают нас или светом, или нет. Пусть Бог поможет нам. Давайте мы встанем и вместе помолимся. Аба, Отец, я молюсь, чтобы Ты помог мне и помог каждому из нас быть светом в этом мире. И помоги нам, чтобы у нас, был мудрый, чтобы у нас были мудрые уста. Чтобы говорить тем, которые нас окружают ободрительные слова эмуна, и слова веры и радости и силы Я молюсь, чтобы ты помог нам بэмуна, воспитывать наших наших детей в вере טובות, и, טובים, и, м -м -м. и видеть от них добрые плоды. أبا, Отец, я признаю, что очень много мы сами сделать не сможем. Но ты все можешь. Ты можешь все. Во имя Иешуа. Задействуйте силы внутри нас. Скажем Аминь.